Не нравится то, что имеешь – это верный знак, что пора что-то менять. И ты знаешь, как это изменить, но страшно, страшно менять особенно работу спутника жизни. Ты сделай первый шаг, и вся Вселенная придет тебе на помощь. Только начни двигаться навстречу своему счастью. Не нужно сжигать мосты, бросать работу спутника жизни. Поверь, что ты рожден для счастья, и сделай первый шаг. Надежда о прекрасном будущем и шаги на пути к нему уже сделают тебя счастливее, придадут сил и уверенности. Как тебе жить, Духнуть в привычном и безопасном болоте или рискнуть и с бурным течением жизни отправиться к своей мечте – лишать тебе.